Всем привет! В этом видео попробуем спроектировать форму для льда. Я уже вставил картинку эскиза, и теперь на плоскости сверху нарисую новый эскиз прямоугольник из центра. Пусть здесь будут размеры 270 миллиметров на 90. И мы сейчас выдавим основную вот эту бабушку. Эскиз с картиночкой я чуть-чуть уменьшу, чтобы он не был таким большим. И теперь второй эскиз я выделяю и ставлю вспомогательную геометрию, чтобы нарисовать новый контур вместе с закруглениями. Берем дугу по трем точкам и ставим с одной стороны, здесь ставим взаимосвязь, Касательность Точно так же ставим С другой стороны Также касательность К краю Рисуем осевую линию Между центрами И ставим взаимосвязь Средняя точка К исходной точке эскиза Теперь берем отрезок И соединяем Точки на дугах этого эскиза Касательность, наверное, здесь я поставил э, неправильно Иначе можно было бы просто использовать инструмент Прямая прорезь У нас э, формочка немного другая Да, здесь нет касательности Здесь нужно поставить радиус для э, определения эскиза Сейчас мы поставим радиус на дугу Пусть он будет, ну, к примеру, 70 мм. Эскиз у нас полностью определен. Теперь мы его можем выдавить на там, 40 мм. Теперь можем приступить к рисованию верхней обечайки. Для этого на верхней грани добавим э, новый эскиз, добавим э, пересечение. Преобразование объектов. И здесь выберем наши примитивы эскизы и добавим офсет По умолчанию здесь стоит расстояние в 10 мм. Нам нужен реверс. Ну, пусть здесь будет стоять, к примеру, 8 мм. Мы сделали офсет от а, контура нашей бабушки на 8 мм. Внешний контур нам теперь не нужен. Применим к нему атрибут вспомогательной геометрии. И вытянутая бабушка на 5 мм, с небольшим уклончиком, и добавим тонкостенный элемент вовнутрь, пусть у нас он будет 5 мм. Вот у нас появилась такая обечайка, она с уклоном, это хорошо видно на модели. Теперь попробуем сделать саму выемку для льда. На верхней грани нарисуем новый эскиз. Возьмем осевую линию и от исходной точки нарисуем две осевые линии. Нарисуем теперь прямоугольник из центра и проставим размеры. От обечайки пусть будет 3 мм от края прямоугольника через осевую линию пусть будет 5 мм на две стороны. И по вертикали точно так же. Теперь здесь поставим взаимосвязь равенство, Чтобы нам не ставить размеры, поставим просто взаимосвязь. И один справочный размер нам нужен. Этот размер нам нужен для линейного массива. Эскиз полностью определенный. Выдавливаем его сделаем вытянутый вырез на какое-то расстояние я выберу свойство на расстояние от поверхности да, вот этот метод То есть я выбираю поверхность и на расстоянии от этой поверхности, ну, допустим, на 1 мм, пусть у нас толщина материала будет 1 мм. То есть как бы я не двигал нашу бабышку, у меня всегда там будет оставаться 1 мм. Теперь выберем наш вырез и добавим линейный массив. У нас всего три экземпляра массива будет, остальное мы размножим при помощи зеркальных отражений. Я сразу заведу здесь уравнение, то есть возьму ширину этого выреза и добавлю 5 мм. То есть вот у меня автоматически массив подредактировался после обновления модели. Теперь нам, мне нужно отредактировать саму первую вот эту бабышку, чтобы обечайка была рядом с крайним экземпляром массива здесь я поменяю размер можно еще поменять еще поменьше сделать 240 миллиметров наверное достаточно теперь можно сделать зеркальное отражение от плоскости справа и от плоскости спереди То есть у нас появилось 12 ячейчек. добавим скругление на исходный элемент здесь видно что Вертикальные ребра и дно имеют разные скругления, и верхняя обичайка выреза тоже имеет скругление другого диаметра. Добавим сначала скругление на дно. Пусть это будет 7 миллиметров. Также 7 мм добавим на ребра стенок ячейки. Вот мы на исходную ячеечку добавили. Добавили э, скругление. Теперь добавим скругление на верхнюю обечайку. Выберем кромку. И через контекстную панель поставим радиус чуть меньше. Вот такое я думаю, будет, вполне подойдет. Теперь для того, чтобы у нас эти изменения отразились на всех экземплярах массива и на зеркальных отражениях, необходимо просто поэлементно переместить э, два скругления выше, чем линейный массив и добавить их в линейный массив выбираем одно скругление и второе щелкаем ok вот у нас все экземпляры массива и все зеркальные отражения теперь с скруглениями ни ошибок, не предупреждений у нас нет, все получилось просто прекрасно подредактируем немного размеры нашей первой бабушки. Чтобы у нас было меньше э, расстояние между крайними ячейками и верхней обечайкой. И чуть-чуть, наверное, нужно увеличить. Да, вот на, на 5 мм вполне. Хотя можно немножечко еще. Да. Вот так будет вполне достаточно. Теперь нам остается добавить только скругление на нашу бомбышечку первую и э, при помощи команды обечайка убрать лишние, лишний материал. Теперь выберем команду оболочка. Здесь поставим толщину, как мы раньше договорились, в 1 мм и выберем те грани, которые нам необходимо убрать. Но перед этим давайте добавим скругление на кромке. Здесь видим какое-то число. Ну пусть это будет 22 миллиметра. И также скруглим нашу верхнюю обечайку. Выбираем грани. Толщина 1 мм, щелкаем ОК. Okay. И вот у нас получилась вот такая вот заготовка для формы. Здесь, конечно, все э, кромки острые. И так как у нас толщина верхней обечайки 3 мм, а толщина материала 1, у нас там появился такой вот пазик. Если мы сейчас изменим толщину 40 до 30, 25 мм, то э, у нас ничего не поломается и здесь я забыл, наверное, добавить уклон да, здесь э, ячейки прямые давайте добавим уклон в 4 градуса будет вполне э, неплохой и посмотрим теперь, как это выглядит да, теперь все с уклоном теперь лед должен вылезать из этих ячеек очень хорошо посмотрим высоту наверное, здесь будет достаточно и 3 мм да, и теперь необходимо добавить со скруглений Давайте начнем с внутреннего угла Выберем здесь 5, но можно и побольше сделать Выбрали все 4 внутренних угла, но пусть здесь будет 8 миллиметров То есть радиус внутренний 8 миллиметров Теперь нам нужно сделать внешний, напомню, толщина у нас 3 миллиметра То есть внешний должен быть 8 плюс 3, 11 миллиметров Выбираем кромку, вторую, и через контекстную панель выбираем все оставшиеся четыре кромки, третью, четвертую кромку. Здесь ставим 11 мм. И вот у нас появился такой нехороший артефакт. Нам необходимо скругление переместить чуть выше, чем у нас расположен элемент оболочка. Вот теперь этот артефакт исчез. Можно вот здесь чуть подредактировать и добавить фасочку. Поставить значение, ну допустим, в 2 миллиметра или в 1 даже миллиметр. И подредактировать угол этой фаски. Так, фаска добавлена. И заметьте, фаска добавлена теперь перед обечайкой, э, перед оболочкой. И вот у нас оболочка сделала свое дело. Пас внутри верхней обечайки. Осталось только добавить радиусы скруглений. Здесь, допустим, 2 мм многовато, но можно 0,5 поставить. Выбираем внутреннюю кромку, выбираем нижнюю, внешнюю кромку и также верхние кромки. Внешнюю и внутреннюю. И у нас элемент применяется сразу по периметру этой обечайки. И теперь нам нужно добавить скругление еще на нашу фаску, там где мы ее применили. И, наверное, эти скругления нужно перенести чуть выше, чем элемент оболочка, чтобы у нас скругление добавилось и в паз с обратной стороны формы. Переносим, и здесь автоматически добавляется скругление. Смотрим на разрез. Да, вот такой вот у нас получился элемент. Довольно-таки неплохой, с уклонами, то есть форма может быть изготовлена методом штамповки, литья. И также лед из этой формы будет очень хорошо вылазить. Поменяем материал на пластик ABS и посмотрим, какова масса нашей детали. Выбираем ABS, применить, закрыть. Здесь добавим внешний вид через панель пытаемся сделать так, чтобы он был похож на картиночку эскиза. Ну, пусть будет, например, такого цвета. Окей. Панельку закроем, чтобы она нам не мешала. Посмотрим на разрез, как выглядит наша ячеечка для льда. Да, видите, она такая трапециевидная формы стала. Все хорошо. И теперь можем подредактировать высоту. Высота подредактирована, и никаких ни предупреждений, ни ошибок не наблюдается. Форму мы соблюли. Можно вернуть там, другое значение, пусть это будет 30 мм. здесь поставить чуть побольше уклончик, пусть будет 10 градусов, чтобы наша моделька была более похожа на исходную картинку. Эскизик мы скроем, чтобы он нам не мешал. И теперь можем посмотреть массовые характеристики, сколько весит наша форма. И она весит примерно 50 грамм. На этом все. Всем спасибо за просмотр, понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, предлагайте новые темы для видео. Еще раз всем спасибо и до новых встреч.